вещаем конечно, в прямом эфире. Так, вот пишут нам письма разный Игорь Волокитин пишет. Доброго здравия, Вячеслав. Как на YouTube вы говорили о ЖКХ, предлагаю сделать флешмоб по этой теме, а именно предложить людям не платить за капремонт. Ну, сейчас, да, все, все это мы обсуждаем и э, другие оппозиционеры обсуждают. И это интересно, это очень хорошо. Не только за капремонт, но вообще не платить ни за какие а, услуги ЖКХ. Ни за что вообще. То есть, по максимуму не платить ни за что. И вот он предлагает, что те, кто боятся, могут эти деньги там в сейф откладывать, чтобы в случае, если как-то не получится общая такая вот тенденция к неплатежам, то они могли бы в любой момент заплатить без всяких последствий. Я думаю, что это очень дельное предложение. Мы сейчас со всеми его обсуждаем. Ну, потому что Информационный мир уникален тем, что со всех сторон приходит одно и то же предложение. То есть со многих сторон кто-то думает, что он родил что-то великое. А на самом деле это родил информационный мир. Вот та общая человеческая информа, да, которая и без компьютеров что-то придумывала. Да? То есть это раньше только это было общественное, бессознательное. Да? Сейчас это общественное сознание. Очень хорошо. А вот соратник Константин э, собирается провести пикет 11 числа в мэрии. Э, и мэрия уже заявление его приняла. Э, Ожидается соглас... согласование места. И вот он просит помочь в рецензии плаката для пикета. Да, я посмотрел плакат. То есть там Ничего особенного в нем нет. Там, он спрашивает, не посадят за такой плакат. Ну, посадить могут за все, что угодно, но конкретно за этот плакат точно не посадят. Значит, у нас по поводу рифкоинов спрашивали. Сейчас система заблокирована. Заблокирована самой платежной системой. Я думаю, что это тот же самый вариант, что когда мы открылись на украинской платежной системе. Они вдруг нас заблокировали, сообщили о том, что вот это как-то не в их, так сказать, не в теме мы в их находимся. То есть, как это платежи могут быть не, не, не, не, не по их теме, да, то есть, если они финансами занимаются, то любой платеж, это их уже тема. Ну, а потом мне определенные люди сообщили, что сейчас интересный такой способ существует, кремлевский. То есть, просто тупо перечисляют денег. Договариваются по телефону с кем угодно. там На Западе, ну, то есть, любая. На Украине, там я не знаю. И то, что нужно сделать. То есть, прям звонят, говорят, здравствуйте, вот мы там. Ну, это в основном работает. наверное, там целый колл-центр ФСБ есть такой. И коммуникабельные люди, знающие язык, звонят, говорят, вот там есть... Какие-то вот ребята у вас непонятные. Вы что там от них какой-то процентик смешной получаете? дайте мы вам денег пришлем, вы их забаните. Да, так сейчас работает эта система. То есть, они нашими деньгами душат нас же. Представляешь, то есть, те деньги, которые получают с поборов от нас, они отправляют за то, чтобы перекрывать нам везде кислород. Ну, такая вот система. Поэтому... Завтра к вечеру, наверное, заработает другая платежная система. Там только не будет того описания, поскольку ссылки всегда у них на то, что а, там какие-то описания не те, там вот м -м, сверху у нас. А сейчас пока рекойны можно отправлять на донаты, и мы будем зачислять, и в общем-то платежных систем миллион. Поэтому я думаю, что проблема, ну, проблема в том, что нужно написать опять программу, которая будет всем этим делом заниматься. То есть это чисто технически они нас немножко урезают, а так-то в общем то никаких проблем. Но видите, борются очень эффективно, они достаточно. Представляешь, какие силы надо бросить, чтобы кто-то звонил, чтобы пересылали какие-то деньги, договаривались с платежниками, чтобы они нас банили, которые платежники находятся, фиг знает где. Вот даже я говорю, даже иорданскому этому держателю Серверов. Серверов, да, присылали соответствующие письма, но те вообще восприняли это как идиотизм. Понимаешь? То есть не просто заблокировать там, по решению Роскомнадзора, а еще там что-то какие-то конфетки прислать за это, если они это все выполнят. Представляешь, какие негодяи там в Кремле сидят, просто конченые ублюдки. В Москве был э, Нет, сейчас, да. день, ВДВ. Ага, день ВДВ, поэтому надо поздравить, что в Москве был день ВДВ. Он был по всей России и, в общем-то, конечно, немного эксцессов был. То есть, если я помню, как день ВДВ, когда 6 десантников утонули, которые не смогли переплыть фактически через лужу. Слава Богу, я туда до этого приехал, увез... Какое-то количество людей, которые не полезли и не поплыли. Может быть, вот оно было бы больше представляешь? В Саратове это был. Но корреспондент НТВ все-таки пострадал. Его поперек прямо в прямом эфире у Фонтана, где отмечали свой праздник Десаньку. Да, советую посмотреть. Вот пишет тут нам вот в чате Алексей Сизов, что ВДВшники большая часть там и ругает их. На самом деле, что их ругать, большую часть тех, кого вы видите на, пьяными на ВДВшном празднике, никогда в ВДВ не служили. Да? Но, так, многие хулиганы присоединяются, мы это знаем, видели это неоднократно. В общем-то, ВДВшник, как и весь наш народ, такой же, ничем абсолютно не отличается, ни хорошим, ни плохим. Вот нельзя как-то выделять, как их там, отбирают по-особенному, что ли, ни в коем случае. И вот избивший журналист НТВ признался, что не служил в ВДВ. Представляешь, вот он сказал, ну, пьяный сказал, что воевал, но не в России, а там, где Захарченко. Я думаю, что и там он тоже не воевал. Я думаю, что его просто несет. Он что-то выдумывает на ходу. Ну, подпил хулиган. И вот Празднующий день ВДВ устроили драку в московском магазине из Заводки. Ну, я понимаю, что основные сведения мы получим завтра по всей России. То есть, какой там был праздник. Рассказывают, что кое-где били, разбивали в голову арбузы. И уже сейчас стали в чатах писать, что это арбузные войска. Ну, там тоже полосатые. И это полосатые. Но вообще, хорошо, что, в общем-то, арбузы, а не бутылки. Раньше разбивали голову бутылки. В общем-то, наверное, это не так полезно для, для головы. В общем, вернее, более вредно для головы, чем разбить арбуз. Хотя тоже не факт, смотря какой арбуз. И что-то по поводу арбузов хотел тоже сказать. Забыл. Ладно. Вот тут как раз привет. Из Баку приехать не могу, пишет Дин Ронсплейн. Да, мы приветствуем, приветствуем всех ВДВшников, в общем-то, воздушно-десантные войска, это хорошая школа, наверное, ну, то есть там, где это проходило нормально, я думаю, что в советский период точно, сейчас уж я не знаю, как я там не служил, не видел, в советский период я видел, как, в общем-то, служат десантники, и могу сказать, что это, это было хорошо. Я уверен, что такая служба дает закалку на всю жизнь, но ну, не для того, чтобы бить об голову бутылки там или арбузы. Кстати, насчет арбузов вспомнил второе число, да? Родитель мой покойный всегда говорил, что арбузы, ну у нас в Саратове те, которые Ровенский, Быковский, там, Камышинский можно есть безопасно только со 2 августа. До этого их там могут там, ну, чем-то наширять, для того, чтобы они выглядели спелыми. И можно просто задвинуться. И поэтому вот со 2 августа, может быть, как-то это совпало. так странно. В Москве произошло очень резонансное событие. Это дело, в котором... Пострадали, ну, в общем-то, были убиты э, представители так называемой банды ГТА э, в перестрелке в МОС И этим делом займется центральный аппарат Следственного комитета. Да, вот меня спрашивают, Прыгал я с парашютом. Да, прыгал с парашютом и на параплане летал. На параплане мне, конечно, гораздо больше нравится, потому что поднимаешься с земли, сам управляешь и эх, можешь приземлиться. А на парашюте у меня не такое количество прыжков, чтобы прыгать с каким-то там вот этим 12 или какой там, D12, я уж не, не знаю как их там величают. Ну, которых как крыло, который отдаленно напоминает параплан, но летает гораздо хуже. И вот а с круглым парашютом там главное условие это вес. И поэтому несколько раз, когда мне нужно было, положено было прыгать, я прыгал. Весной меня кидали в дубках в снег, чтобы я не переломался. Верю, потому что для меня принципиально было тогда кататься на лыжах, а все мои товарищи, кто в общем, не как я прыгал в снег, они ломали голеностопные суставы прямо вот на раз. Причем не только товарищи, но и даже дамы миниатюрные. Поэтому я решил, что нет, мне это не нужно и прыгал в снег. Вот. Сегодня день Ильи пророка, и вот нас чай, там, всех, и всех поздравляют. Мир вам. И вам тоже. Вот дело на перестрелке в особом суде, который устроили член так называемой банды ГТА, займется Центральный аппарат Следственного комитета. Да, вот э, расстрел этот страшный, конечно. И самое главное, что мы послушали. Как помнишь, Ракин слушал, я вас слушал, ну и дураки же вы все. Там было много официальных заявлений, ни одно не вяжется с другим, то есть первоначально они захватили э, сопровождающих их в лифте, потом, э, значит, как-то э, и, и находились в лифте 10 минут, а когда поднялись наверх, значит, там с ними разобрались, вот тогда это должно было быть в лифте, правильно? Вот, там следующее заявление официальное, что это было на третьем этаже, где судили их в зале судебного заседания. Но другая часть тех, кого там же должны были судить, их почему-то судили на четвертом этаже. Это как-то один и тот же судья судил, там двухэтажный зал заседания или как вообще, херня полная. Кто знает, как устроено судопроизводство, он просто угорает, ну, потому что это, это полный бельберда. Расскажут о том, что застрелили трех человек. Первое видео о том, о расстрелянных на видео пятеро. Ну ты сам видел, пять человек лежат. Да? И, может быть, там двое из них живые, я не знаю, но на живых они не похожи. То есть тот человек, те, которые лицом вверх, лежат, это трупы 10%. Тут можно не ошибиться. Причем застрелили их в спину. И застрелили <связать> их... <связать> ну, так скажем... Ну, не буду еще по этому поводу говорить. Видно только... Потому что кадры плохие, это догадки. А вот то, что реально видно... Видно, что в центре лежит человек лицом вниз. Живой, мертвый, я не знаю. У него три сквозных пулевых ранения. Живота... Так как, причем, ну, выход на спине, то есть стреляли в живот, вероятнее всего в упор. Почему в упор? Потому что рядом три дырки. Я пистолетчик, я тебе скажу, не один, там, я не знаю, как его назвать, да. Тиль, Улиншпигель, да, там, не, не, не попадет таким образом, чтобы они были вот подряд три дырки, то есть это, это единственное, если пистолет приезжали к животу и произвели сразу три выстрела в упор, тогда такие будут раневые каналы, выход будет вот таким образом, это совершенно очевидно, я тут могу как бы не покривить душой. И видно, что тела перемещали, даже на видео видно, что руку одного куда-то там Толкают, да, и видно, что тела перемещали, и место гибели, там, где натекшая кровь, и место, где тела лежат, причем лежат в естественных позах, то есть их разложили, тот, кто их раскладывал, он думал, что так и выглядят убитые, вот так они выглядят, такие вот, как на пляже лежат, они так не выглядят. Можно посмотреть миллион видео и видеть, что лежит в неестественной позе мертвый человек, который, ну, человек, которого застрелили, он умер, он в неестественной позе, он не загорает, как на пляже. Да? Вот, поэтому, даже когда он просто лежит на спине, там все, там и нога как-то, и, и рука, а здесь все нормально. Вот одного как тащили за ногу, так вот им положении бросили. Как вот за ногу туда приперли волоком. И это совершенно очевидно. То есть для того, кто осматривал место происшествия, я думаю, там все ясно. Но там будет, наверное, ну там напишут все, что скажут, да. И вот обратил внимание, что на полу там, ну возможно, там что-то черненькая одна гильза лежит, да. Только одна, представляешь? Причем и то не пистолетная, потому что это крупная, что-то черный лежит. Ну. Так, вот что-то я еще для себя пометил. Ну, в общем, странно, что людей просто расстреляли. Это совершенно очевидно, что там, какие нафиг, пятерых бандитов убийц охранял один конвойный и баба. И у одного из них была заточка. Они что, вообще что-то прикалываются? Это как? Я говорю, политических водят. По 20 человек ведут в наручник, согнув голову. Эти люди никого не убили. Этих таким образом. Нет, это э, странная вещь. Конечно, я думаю, что Следственный комитет сейчас будет заметать следы, потому что очень много там наследили. Если собрать все видео, проанализировать, и все заявления тех, кто там поет, я думаю, там можно... Нашарить, по крайней мере, доказательства того, что эти люди были просто расстреляны. Это чистый расстрел был. Вот я даже вообще не сомневаюсь. Я посмотрел видео, посмотрел заявление, посмотрел смятение, вот эти, кто там докладывает, читает тетка там по, этому, по планшету. Да? Но это чистое, в общем-то, это был чисто, чистый расстрел. И вот глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды ГТР. Надо же, блин, какой кошмар. Грубые нарушения. Возможно это было? Это вообще в принципе невозможно было такое. Такое не было возможно. Если это случилось, значит это херня полная. Чтоб человек с заточкой там проверяют. Я говорю административщика обыскивают 10 раз. Ты спичку не спрячешь. Спичку не спрячь. Я один раз умудрился спрятать телефон. И то, потому что мы просто, ну, люди, которые со мной сидели, знают, да, и то это было не в, когда с тобой профессионалы, да, уже работают, а это было в, когда нас приняли в РОВД. То есть, передавая друг другу телефон, потому что мы все вместе находим, мы таким образом избежали, чтобы его изъяли, потому что нас обыскивали по очереди. И мы могли передать друг другу. Но это возможно только в РОВД. Это невозможно ни, ни в суде, невозможно ни в каких следственных изоляторах, в ВВСах. Нигде это невозможно. Это только в РОВД такое можно сделать. Так что это все полная фигня. И вот благодаря этому телефону, кстати, мы сняли видео, где которые... Чтобы там на полу валяемся. Помнишь там? Вот такие. На одном матрасе. А? да, на полу, вот оно такое знаменитое стало. Так что я в вот это вообще не верю. Я думаю, что когда власть сменится, тщательно расследуем это И событие, которое произошло. Я уж не буду его называть преступлением или как, потому что э, я несу. Да, ну его надо тщательно расследовать и вообще понять, почему это произошло, это самое главное. Что произошло и почему произошло, как произошел этот расстрел и почему. Почему расстреляли не всех, только и этих. Да. Тех судили в другом месте, что за херня, как это так в каком другом месте этих на третьем, даже тех на четвертом, да. Почему их вообще по одному не судили, если это банда? Все дела были выделены в отдельное производство, нет, не были. То как же они его там по очереди раздербанили листок одному судье, другой листок другому, о чем вообще речь? Вот. И не, это я хотел сказать, это уже было в общем-то, новость несколько дней. Новая газета продолжает расследовать вот этот расстрел в Чечне. То есть, понравилось расстреливать, видишь. В Чечне новая газеты утверждает, был расстрел, и я им верю. Теперь вот этих расстреляли. Но там бандиты, они не бандиты, я не знаю, но в Чечне точно расстреливают не бандитов. В Чечне расстреливают всех подряд. Вот так. Вот, кстати, вот фотография тут с этого, с суда. Вот если посмотреть на видео, там вот ноги в кроссовках, видите? Вот на видео там лежит у человека голова, где сейчас ноги в кроссовках. А вот здесь у входа, видите, кровь натекшая. То есть лежало тело, лежало тело, натекла кровь, тело потом переместили. То есть и таких там фото миллиард просто. Так, сейчас вот. Где-то, ага, вот, новая газета вот такие вот опубликовала фото, это список задержанных в Чечне людей, то есть судьба некоторых известна, кого-то отпустили, кого-то посадили, кого-то куда-то передали, а вот 14 человек, судьба их неизвестна, данных, что их отпустили нет никаких, есть данные, что их расстреляли в январе. А теперь оказывается, что их телефоны вывозят в Сирию. Есть такие сведения о том, что повезли телефоны, чтобы оттуда сделать звонки и доказать, что они живы, да. Что их записали в списки экстремистов и террористов. А всего таких 15 человек, то есть 14, вот, которые есть в списке, как задержанные. То есть, ситуация жуткая, конечно, совершенно, представляешь, если 15 человек можно отвезти за баню, шлепнуть и все, и, и потом в Кремле там в этом будут говорить, а у нас нет сведений, кого там, кто такой потерпевший, куда он пошел, Это, вероятно, террористы, то есть, любого сейчас мочат и говорят, дом террорист. А будет... Слава Киселев, Даренко будут сидеть. Вы знаете, вот смену власти пережить. Насчет сидеть вопрос не стоит, как бы не висеть. Вот вопрос о чем стоит. А насчет сидеть, не сидеть, это уже суд решит. Понимаете, когда будет смену власти, есть очень яркие персонажи. Понимаете, то есть есть люди, ну вот он там каким-то ФСБшником работает, полковник ФСБ, вот самый гнида, мы уже говорили, вот самый гнида, который все гадости организует. И он может выкрутиться запросто, то такие глаза сделать, скажут, да я вообще не при делах, я там служил, заставляли. Это когда его изобличат, ну там через пять лет, а там уже может через несколько лет, там уже пойдет волна такая, давайте всех простим, ну как обычно. Победители. Ну, давайте там, ну и все. А этих же первыми вздернут. Даже нюкнуть мы не успеем, ничего вообще. К ним забегут и скажут: ох, тут, тут, кишелек, блядь, все, давай нафиг, на фонарь. И все, и ничего ты не сделаешь с этим, понимаешь? То есть им главное, я вот им рекомендую как-то уже там собираться, потому что они могут не пережить. И никак мы их не защитим. Вот будем желать, чтобы они предстали перед судом. Не сможем, потому что, ну, будут определенные люди, которые очень будут горячо относиться вот как раз к таким персонажам, которые визуально они знают, понимаешь, и это очень важно, визуализация зла. Вот этот КГБшник берет, а он такой заяц, такой ослик, такой добрый, да, старый такой, несчастный, блядь, ну, чё, нахер он им нужен? Да? Они сразу, где тут Киселев, подать нам Ляпкина-Тяпкина? Возможно... А вас почему не вздернули? А кто же меня вздернет? А? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Да? А кому не суждено быть повешенным, так что навряд ли вздернут. Спрашивают, возможно ли распад России? Ну, что человек, собственно, подразумевает под Россией? Если он подразумевает Эрефию, то, конечно, возможно. То есть, те границы, которые есть сейчас, они весьма условны. Они не обеспечены ничем. Границы должны прежде всего обеспечиваться общей легитимностью власти. Вот На, на всех пределах. да, вот На Кавказе, кто-нибудь там, в Чечне, например. Много народ считает, Власть в Кремле, там в России, в Москве легитимна, или там в каких-то других регионах, навряд ли. Поэтому это очень сложный вопрос. Я могу сказать только одно, насилие никого держать не будем, это однозначно. Да? Но и выталкивать никого не будем ни в коем случае. Никогда не нужно это делать, никогда никого не нужно выгонять при помощи ноги. Да. Ну и насильно держать, зачем? Душить в объятиях, это особенность такая была, от нее надо избавляться. Суд выдворил из России журналиста новой газеты, и признал, признал журналист этой газеты виновным в нарушении режима пребывания в РФ и постановил выслать его из страны. Худоберди Норматов, значит, вот я так понимаю по имени и фамилии таджик, да? Ну, вот сколько, представляешь, таджиков нарушают все эти правила, вообще находятся здесь, не пойми как, продают наркотики, болеют фиг знает какими заболеваниями, про которые мы даже и не слышали, да, и... Вот. и э, они никому не интересны, их никто не выдворяет никуда. и даже не ловят. Просто если задержались, просят с них немножко денег, да, каждый раз э, они отстегивают и продолжают все что угодно. Вот я помню, в Саратове обварился один э, таджик э, Битум, его госпитализировали, у него нашли. Сифилис три креста, у нее нашли туберкулез атипичная открытая форма и спид. Представляешь? А также он был причастен целой куче уголовно -наказуемых деяний. Ну, если бы он не обворился будроном, он бы не был интересен никому. А вот данные журналисты, причем хороший журналист. Он сразу всех заинтересовал, а как же, он же в новой газете работает, да? Если бы он гастарбайтерствовал или там грабил где-то на дороге, это вот так чем он интересен? Что их интересует те, кто грабит, но если бы их это интересовало, грабежей было бы меньше. У нас за пределом находятся преступления насильственные, и, и, то есть вообще вот, за пределом мыслимого. Особенно грабежи. Да? Так что, это, это понятно, что они хотят его выдворить. А вот на боеприпасов... Если бы они могли выдворить тех, у кого российское гражданство, журналистов, они в Таджикистан, они бы их выдворили. Да. На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв. Ого, Мальцев узнал про новую газету. А почему же Мальцев не знает про новую газету? Да. И если вы помните, я настойчиво и многократно говорил, что это лето, этим летом Абхазия не лучшее место для отдыха, что не надо туда ездить. И что мы в ближайшее время поймем, что туда не надо ездить. Помнишь, мы говорили об этом? Неоднократно, настойчиво. И люди почему-то думают, что это... Я не знаю, почему я такие вещи знаю, но я всегда знаю, я всегда чувствую те места, где произойдут очень неприятные события. Вот 19 россиян пострадало, а вообще 28 человек, представляешь? То есть все в какой степени неизвестно, кто там живой, кто мертвый и как они пострадали. Там, я так понимаю, какой-то горячий источник, а рядом с этим горячим источником, ну, такой, наверное, может быть только в Абхазии, склад боеприпасов. То есть, место скопления туристов, там склад боеприпасов. Но, слава богу, было очень жарко. Поэтому к этому месту приехало немного народу. Ну, там жарко, еще горячая вода течет. Ну, конечно, ты же не полеешь купаться. Обычно это прохладное время происходит. И тут рванул два раза два взрыва произошло подряд, а потом уже мелкие стали взрывы. Два крупных, но в результате 28 человек пока, но и, ты же понимаешь, когда произошел взрыв, 28 человек, которых сразу нарисовали, это фигня. Это, они могут удистериться, могут там, ну в любом случае цифра будет другой, не 28. Есть, потому что ну, это взрыв. Минэнерго назвало причину сбоя электроснабжения Дальнего Востока. Да, как ты думаешь, что это такое? Это короткое замыкание. Они говорят, вот на линии электропередач 220 киловатт произошло короткое замыкание, и э, в результате Дальний Восток весь лишился электроэнергии. Это через один провод, идёт? какой бы он ни был, 220 киловатт через этот провод идет снабжение электроэнергии на Дальний Восток, такой один от Москвы бросили, такой провод так же, как одна железная дорога, а вдоль нее один провод идет, да, ну блин ну это очень смешно конечно, мы, как говорил Станиславский, не верю. особенно в условиях, когда Чубайс, если вы помните, рассказывал что в России не может случиться такого электрического коллапса который случился в Канаде и в США в связи с тем, что у нас очень разветвленная энергосистема, она <orchestra spins> дублирующая, то есть если здесь что-то сломалось и работает вот здесь, она взаимно заменяющаяся, то есть так, наполнение электроэнергии идет отовсюду, если где-то перебор и нужно еще, то туда можно... Подать еще электроэнергии, но ну, если мощность позволяет, а они почти везде позволяют. Ну, поскольку делалось в Советском Союзе, а если вы понимаете, мощности делались для а, заводов, а они сейчас не работают. И поэтому можно, ну, что ж там, в дома свет что ли нельзя подать? Элементарно. Так что куда ушло электричество, это вопрос. Ушло оно в Китай, вопросов нет. И мы, я говорю, просили разъяснение, уже вот некоторые разъяснения нам дали. Понятно, что в Китай качнули, но для чего столько электроэнергии понадобилось в Китае, что не хватило для России? Это вопрос. То есть, единовременно, вот сейчас надо было подать все туда. Это как при запуске двигателей авиационных, да, когда вся электроэнергия воздушного судна работает для того, чтобы можно было запуститься, да, и, и когда ты взлетаешь, весь свет даже выключать для чего? для того, чтобы если отказ двигателя, можно было перезапуститься, да, вот именно для этого. Поэтому Здесь тоже какой-то взлет готовили китайцы, непонятно кому или чему. Ну, что-то нужно было, какое-то количество огромной электроэнергии. А вот в Москве багер погиб в ДТП с машиной с дипломатическими номерами. Так, Мальцев, расскажи про бизнес в лесной отрасли, что кругляк экспортирует правительство и душ отечественного производителя. Как регулировать будешь? Элементарно, как, как мы будем регулировать? То своим все. У нас такой принцип. Своим все. Что, что тут регулировать-то? Ну, что тут регулировать, если китаец имея китайский паспорт, может по всей Сибири на Дальнем Востоке пилить в любом месте фактически лес, ну, который там обозначен, но ну, это миллионы квадратных километров. Там, вся Россия 17 миллионов, да? А китайцы могут лес рубить, там, я не знаю, в скольких в трех или в четырех миллионов квадратных километров. Безумие какое-то, представляешь? И для этого ему нужно иметь только паспорт. Ему не нужно создавать фирму. Ему не нужно платить налоги. ему вообще нифига не нужно. Вот мы с тобой, чтобы лес срубить, хоть какую-то елку там новогоднюю, да, вот мы решили срубить с тобой елку. Мы там должны, я не знаю, что сделать. Мы должны зарегистрировать фирму, да, то есть какие-то бешеный день, который будет нам эти елки там рубить. Да. Мы должны с, решить вопрос вот с этой делянкой, с экологами, с лесхозом. Там, э, все, все, все, все, все прописано. Это будет годами решаться. Мы в течение года решили. Вот всем заплатили. После этого мы с тобой будем рубить. И с этого платить бешеные налоги, бешеные взятки. Китайцы не платят ничего и близко к ним никто не подходит. Почему? Потому что они жалуются напрямую своим командирам, которые вове жалуются. И там оторвут башку сразу же. Если кто-то подойдет. Поэтому конкуренция отсутствует. Какая может быть конкуренция с китайцами, если им это обходится даром. Они ни за что не платят. Вячеслав, ваше пожелание военным сотрудникам МВД Северного Кавказа, куда приехал бывший охранник ПУ, который рулит личной Росгвардией? Ну что, какие мои пожелания? Ну, не быть дураками, понятно, что Путин там всех подчиняет своему этому золоту, потому что это наверное, единственный человек, которому он доверяет. На сегодняшний день. И он бы вообще всех бы, все бы подчинил. Всю Россию бы подчинил этому золоту. Потому что самому, конечно, в работать и так далее. Ну тоже, наверное, тоже не семь пядей во лбу. То есть нужно что? Нужно смотреть, какие, какие он сделает опрометчивые шаги. И помогать. Особенно тем, кто поближе к нему. ставить ему постоянные подножки, И он будет идти в разнос. Потому что он закручен в одну сторону. Как гироскоп. Как, как спиннер если как-то его пошевелить, он, он вроде как возвращается на то же самое место. Да, но это если было бы статично. А здесь же происходит движение. В движении это будет вот так. Ну, то есть, как на машине крутануть резко вправо, а потом резко влево. И посмотреть, что из этого получится. А особенно на скользкой дороге. В Москве байкер погиб. В ДТП с машиной с дипломатическими номерами. Да, мы говорили про байкера, который въехал в прокуроров, вернее прокуроры въехали в байкера, а теперь вот дипломаты, так что байкерам нужно, это наверное кармическая отработка, снимайте нахрен эти куртки, волки там ночные, надевайте другие ребят. будьте байкерами, но такими, нормальными, нормальными будьте байкерами, как, как те, которые с нами дружат, не дружите вот, с этими волками, еще больше геморроя. В Башкирии автомобиль наехал на голову отдыхающего, отдыхавшего возле озера мужчины. Да, недавно, если ты помнишь, в Ростовской области женщину задавили, которая отдыхала у реки. Здесь вот по голове проехали. Ну, говорят, он живой. Вообще, конечно, если останется жив, потом можно в цирке выступать. Да? То есть показывать такие фокусы, как. Volkswagen наезжает наглубый, человек после этого остается жив. Это в общем, не смешно, конечно, но крепкая башка у чувака. Таксист в привел по заказу грабителей собственного дома. Да, то есть такой курьезный случай, вызывает такси, он приезжает к себе на дачу, а там из его дачи имущество грузят. Он и вызвал ментов, всех повязали. Очень весело, конечно. А вот 40 мигрантов подв... подрались в Новой Москве. Кто-то там на кого-то с крыши кинул мусор. То есть, бабка, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет. Вот там кому-то снег в башка попал, и все, началась драка. А, да, вот, По да В Абхазии тут человек пишет, что э, СМИ заявили э, сегодня, что 9 августа Путин туда едет. Что он хочет, вы не знаете, там. Нет. Путин, Путин, что хочет в Абхазии. Не знаю. А? Но Интересно. Но он как бедоносец. Он уже, приезжает уже, свои да. успехи в этом плане. Он еще не хотел приехать, а там уже все ужасно происходит. Ну, надеемся, что он там взорвется. Где-нибудь этот Путин. Да, вот опрос в целом показал, сколько россиян чувствует себя счастливыми. И вот счастливыми себя этим летом ощущает 84% россиян. Это как раз столько, сколько в целом говорит, что готовы голосовать, то есть не голосовать, а любят Путина, это именно такое число, именно такое не готовы открыто высказываться, если их мнение расходится с мнением власти. Вот почему там магическое вот это число, да, 84-86, вот оно, магические эти цифры, которые, да, в целом там Левада их находят. то есть это, это те люди, которые не хотят выступать против власти открыто, это те люди, которые рассказывают о любви к Путин на самом деле его ненавидит, а теперь они рассказывают, насколько они счастливы. Сразу вспоминается у Шварца «Убить дракона» в великолепном, так сказать, пересказе Горина и Захарова да? «Убить дракон. Помнишь фильм, когда, когда там дракон, там ноги на ширину плеч. Этот его прислужник, раз ноги на ширину, по яйцам со всей дури хлоп, то он падает так. Ой, хорошо так, как? <связано> вот так, так и эти ребята, они также себя ведут. Им хорошо. А вот... Саратовская пенсионерка э, вот, два месяца прожила в квартире с умершим мужем. Ну, тоже, да, была счастлива. Ну, ужасно. Вот, Что-то в последнее время сообщение о том, что с покойниками там все живут в квартирах. Да, в вот, последнее время идет... Какая-то там бабушка какая-то, бабушку нашли там, где-то. А, это девочка с бабушкой пять дней жила с мёртвой, помнишь? Там на чердаке покойника какого нашли. В Москве в квартире, в которую вселились, жили, нашли случайно тоже мертвеца Он там где-то прилег у них и лежал. Ну, в смысле, не у них, он у себя прилег. его через 10 лет только нашли. Ну, я так понимаю, что если одинокий старик, у него нет никого из родственников, то он брошен на призвал судьбы. И никто о нем не позаботится, и даже не похоронить невозможно. Люди целую жизнь собирают на похороны себе, чтобы как-то снять время ответить такое вот финансовое время своих близких. Мальцев, в чем разница между КГБ и ФСБ? А я сам толком не знаю. Вы знаете, я думаю, что особой разницы-то нет. Я просто у меня, Юр Козлов работал такой, я зав. отдел кадров, вот, и он у меня как-то, я его спрашивал, он в КГБ работал, а потом в Олегре у меня работал, и вот я его спрашивал, говорю, а что в КГБ-то, я говорю, ну что-то вот с кем общаюсь из КГБшников, ну дураки, галимые, я говорю, что там, много дураков, он говорит, ну процент три только, говорит, умных, остальные долбои, не умные. Вот. И как-то я иду, а он, какой-то у него праздник был, а он офицер действующего резерва, а это уже ФСБ, и он идет, и доволен там каким-то Я говорю, ты откуда? говорит, оттуда. Я говорю, ну, сейчас там не КГБ, а ФСБ. Что там, дураков стал меньше, он говорит, нет, больше. Так что, ну, наверное, дураков больше, чем... Ну, главная разница между КГБ и ФСБ... ФСБ – это все-таки коммерческая структура. По всем своим признакам и занимается она бизнесом в основном. А попутно занимается еще какими-то делами. То есть, политических душит, там, инсценирует борьбу с терроризмом и так далее. А на самом деле ничего этого нет. Основной – бизнес, отмывание бабок, да... Все помойки, которые моют деньги по всей России, они под крышей КГБ. Ну, ФСБ в смысле. Все, всякие различные международные валютные какие-то аферы. Все, все идет оттуда. Поэтому, что тут говорить. Если, если КГБ этим занималась попутно, я имею в виду бизнесом, то эти попутно занимаются... Государственной безопасностью. От государственной безопасности я имею подразумеваю безопасность путинского режима. Они попутно занимаются. Основной это бизнес. А вот по этому же поводу человек интересуется, как думаете, Тимченко может кинуть Путина? Это по поводу санкций и объявления, что кошелек Путина компании Гунвор. Да, но все знают, что Гунвор ⁇ это кошелек Путина, и, в общем, ничего такого. А как он его должен кинуть? Деньги не заплатите, ну ради бога можно запросто. Ну, просто как вот бы, каждый из этих ребят взвешивает последствия. Ну если Тимченко, там не поделится там словой, да, наверное, его везде найдут и бритвы по гору как в том в, том, в этом, в этом, в этом в джентльменах удачи. Поэтому посмотрим. А в центральном... Мальцев фонарей не хватит. Не дай бог. Не дай бог. В центральном банке посоветовали россиянам поменьше думать о росте цен. Да, видишь. Причем, знаешь, почему надо поменьше думать о росте цен? Потому что когда думают о росте цен, ну, я... — Непременно растут. А — Цены непременно растут из-за этого. Сразу про на Настаритин, они там, наверное, начитались, помнишь? Был это, когда Хаджа Средин, ну, Соловьёва. Когда он там какого-то корявого, совершенного урода, который при этом был и злодеем. И он договорился, что он сделает его молодым и красавцем. И там все должны были родственники что-то там делать. Но при этом, о чем они не должны, о белых обезьянах, что ли, не должны были, ну о чем-то, о, чем о, о ком-то они не должны были думать». Говорит, вы должны читать молитвы и не думать вот о, о, о, о белых обезьянах. Ну, там раз, открывай из мешка его, а он такой же уровень. Они стали жаловаться, говорят, а как же так? Он говорит, не, ребят, вы тут обманываете, вы думали. И каждый из них признался, говорит, да, как раз вот так получилось, что я думал об этих обезьянах. Так и здесь они говорят, вы не думайте о росте цен, и тогда цены не будут расти. Понимаешь, то есть, когда, а что цены растут? Потому что вы о них а, думаете. Mm, то есть они хотят обратиться к магии. <laughs> да, есть, да, эти, да. Они, да, Просто я это. говорю, чувак когда-то, нами прочитал Соловье, про Хаджу на насредину возмутитель спокойствия, она называется, да, эта вещь. Очень мне нравилась. Она в детстве, в юности. И, в общем-то, ничего нового он не придумал. Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник. О, как это звучит. А знаешь, когда новая модель поликлиник будет работать? К 2023 году. К 2023 К 2030 году построят флот. К 2023 поликлиники построят. Там, я не знаю, какому каком-то 40-м еще что-то. А сейчас дискотека, как в том анекдоте. А сейчас Р разграбление. То есть, они обещают, они вам дадут пенсию в 35-м, поликлинику в 23-м. Дома демонтируют в 35 Да. А сейчас пока все разграбят у вас. Представляешь, какие это вообще просто прикол. Экспериментальная часть проекта будет в девятнадцатом году организована. И я не понимаю, в чем проект. Я думаю, что даже... Обещают они все равно херню, понимаешь, все равно херню. даже вот если почитать, то это не лепится, потому что они даже, ну не хотят они потратить сил, даже для того, чтобы фиктивный документ составить, ну говно у них получать, ну, не хотят, понимаешь, ну зачем, даже вот эти программы начинаешь читать, ну оборжешься, просто оборжешься. А вот видеонаблюдение на выборах президента РФ обойдется 2,7 миллиарда рублей. Да, видишь, тут видеонаблюдение поставят, и всякие люди там из ЦИКа, и из Центральной избирательной комиссии говорят, главное не явка, а чтобы она была реально отражена, там и всякое остальное. И, и, и сами же говорят, что в Ярославле были выборы в Думу, в областную. Вот. На довыборы ездили в областную Думу оттуда. Явка составила 6%. Это были довыборы. Она, знаешь, чем составила 6%? Потому что никто никого не загонял. Довыборы были неинтересны. Ну что там, довыборы и довыборы? А это реальная явка на выборах. Вот на выборах в Государственную Думу она была 9%. Она была 9%, но они нарисовали, представляешь, еще сколько. Поэтому все эти... Позиции там Единой России и всех остальных были там огромными. А на самом деле там нет ничего. А вот член Совета Союзов. Да, вот я, извини. Мы пример приводили, что там есть участки, на которых проголосовал по 3% на выборах госдума А им нарисовали по 62%. Ну, как Вячеслав Викторович велел там всем по 62% рисовать. Но у нас... Человек, который с нами работает, ты его прекрасно знаешь, просто он занимается адвокатской деятельностью, и он сидел как раз у единороссов. И при нем передавали все эти сообщения, сколько надо. То есть, вначале было там 50, сколько-то процентов. Он говорит, нет, нет, вот теперь 62. И вот это при нем все. И я думаю, когда мы будем этих уродов судить, он четко расскажет, покажет и все остальное. Да никто и не скрывает. Те люди, которые набрасывали, они тоже не скрывают. Да, все на видео записано. <къех> да. Ютуб кишил. Мальцев нас читает. Читает. Член Советской Федерации Франц Клинцевич предложил разрешить гей-парады в день ВДВ. Да, видишь, это такая шутка. Так они, такой ха-ха. Клинцевич, это уже баян. Гей-парады в день ВДВ, это баян, представляешь, то есть вот они берут старые борода, такие анекдоты, у которых борода гораздо длиннее, чем у меня, и в виде, пытаются протащить их в виде каких-то этих законопроектов или каких-то там, я не знаю, постановлений, там, проектов постановлений, ну, это понятно, что это шутка такая, такой вот такой. Весельчак Клинцевич. На самом деле, я говорю, за это аборигены съели кука. И, надеюсь, меня не съедят. За то, что старые анекдоты расскажут. Вот человек пишет, в Китае пересмотрели биткоины. Новость была сегодня. Вот куда ушло электричество. Да, кстати, а почему нет? Поставят там же они ставят, чтобы майнить. Криптовалюты, они целые там, я не знаю, какие, целые города, города делают, да, из компьютеров. Чтобы это. А электричество как раз там очень надо. Кита... Во-первых, Китай жарко, нужно охлаждать. Да, вполне допускаю, что сейчас они там что-то запустили. Да не, ну у них подземных всяких городов таких, вот запускают целый город. Представляешь, сколько надо электроэнергии для них. Васильева призвала играть в школы в Шахматы. Так, сейчас я вот это забаню. Так, да, видишь, угод, что умные становятся. Может, надо был Путин в детстве в шахматы играть. То есть не надо вкладывать деньги, образовать, давайте всех в шахматы. Да, конечно. играть. Конечно. Нет, ну это главный. У них главная идея ⁇ найти панацею. Вот Путину мы подсказали одну панацею, как решить все вопросы. Искусственный интеллект, да, они теперь бьются, там многие стоптали. А представляешь, а Мальцев они отключили эфир. Вот они сейчас все время пытаются что-то делать, ну отключат, допустим, они эфир, И больше ни одной подсказки. Путин. Ну вы ж Если вы отключите эфир, вы даже не будете знать. Ты что думаешь, все вот эти предложения твоих этих халдеев, это их собственные что ли предложения? Ну вот на Клинцевич посмотри, он кроме старого анекдота ничего не знает. Твои халдеи долбоебы. Поэтому ты хоть включи оппозицию на полную, вы хоть отсюда черпать будете до 5 -го, 11 -го. А Жириновский сказал, что будет работать в Госдуме до смерти. Да ну... чьи непонятно? Не, ну, да, собственно, вероятно. Я думаю, что Путин также мог сказать о том, что до смерти он там доработает в Кремле, потому что, ну, а куда какой-то есть выход у них? Выход только вперед ногами, в любом случае. Ну, Жириновский, конечно, прикольный. Кремль прокомментировал сообщение СМИ о российских потерях в Сирии. Да, ведь СМИ написали, что 40, а там в Кремле говорят, это чушь, Песков говорит, это неправда. Всего 10, это лживые сообщения, 40. А разница большая, 40 или 10? Вообще небольшая это. Разниц нет никакой. Же... Главное, да, что потери мы несем для чего? Для того, чтобы нас потом проклинали. Когда люди несут потери для того, чтобы потом ну, была польза от этого. Вот памятник героя России Александр Прохоренко установят в Италии. Причем в Тоскане. Там откуда корни Медведева, да, откуда там вина тосканские и так далее. Все эти вещи, которые Навальный показал, вот там как раз... Установит памятник, непонятно на чьи деньги. Причем из белого мрамора, но э, странно, если честно, да, потому что парк называется чести и бесчестие. И то есть честь должен олицетворять Прохоренко, а безчестие вот тот Кост Конкордии командир, который сбежал. И, в общем-то, там можно запутаться легко. Легко можно запутаться. И я напоминаю, что Александр Прохоренко убит был, когда наводил, корректировал огонь. То есть, он был корректировщик огня. Да? И причем он наводил самолеты на боевиков, как утверждают, На боевиков, не на боевиков, я не знаю. Погиб от того, что значит, ну как, помнишь, там вот он стихотворение Твардовского или кого-то, потому что ну, просто не жалеете огня, там, что-то там не только наверное, а? А? не только одно стихотворение в голову приходит, вот пуля пролетела и... Похоже. не, не, при чем здесь пуля пролетела когда на себя огонь вызывал вот здесь то, та же самая ситуация то есть Рассказывают, что человек вызвал огонь на себя, для того, ну, потому что попал в окружение. Ну, в общем-то, я думаю, что любой, кто наводил самолеты на сирийцев, будучи окруженным, лучше бы вызвал огонь на себя. Вот любой, кто бы это был, да, герой, там, не герой, скажет, ну ее нафиг, ребят, вы чего, попасть к ним живым, это... Самое последнее дело. Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане. Странная история в Афганистане. Почему? Потому что в Афганистане обычно ну, смертников, мы про смертников вообще не слышали в Афганистане. Ну или слышали немного. Там два раза у посольства кто-то взрывался, но чтобы смертник налетел на конвой такой в общем-то, редкость, тем более, что это в Кандагаре случилось. То есть, тактика меняется, и сразу видно, что там более радикальные ребята участвуют. То есть, говорили, что там будет ИГИЛ. Вот, пожалуйста, по полной программе. МИД призвал США назвать численность персонала. Сына артиллериста называется это, да. Точно, видишь. Да. Министерство иностранных дел призвало США назвать численность персонала своих дипучреждений в РФ. Да, видишь. Интересная ситуация. представляете, МИД имеет, имеет связь с контрразведкой. Ну, должны иметь. Да, это к вопросу: кто чем занимается? Занимается бизнесом. Представляете, какая прелесть. Когда президент страны во всеуслышании говорит, что он выдворит там 700 с чем-то человек, а такого количества нет дипломатов. Нет такого количества дипломатов. И сейчас нужно, он сказал херню полнейшую. Сейчас надо выкручиваться. Надо выкручиваться. Вот, кстати, демотиватор мне очень понравился. Так, так, так, так, так. Дело. Я что-то не вижу. А, вот он. Вот. Из 1279 сотрудников посольства США в РФ 994 россиянины. То есть, а он хочет выслать 755, представляешь? Вову хочет выслать 755, а их там близко нет. Там меньше 300 человек работает. Ну или 300. Так вот, вопрос такой. Как же так получилось-то, да? Что? Обмешиваться, да? Вот смотри, теперь МИДу приходится выкручиваться. МИД призвал США назвать численность персонала своих учреждений в РФ. То есть, в РФ никто не знает, сколько американских дипломатов. Ты можешь себе представить, какой позор? Они нам рассказывают, что и шпионов знают. Какое количество шпионов, террористов. Они не знают дипломатов, которые по паспорту заезжают и регистрируются. Можете себе представить? Вот это вот жесть. Просто жесть. То есть, ИГБшники им никакую информацию не скинули, МИДу. Какое количество дипломатов. И пограничники через погранпосты проезжают. они Никто не знает. Почему никто не знает? Конечно, знает. Путин просто накосячил, наговорил чушь. Почему наговорил чушь? Потому что какой-то крендель ему бумажку эту подсунул, который тоже ничего не знает, занимается бизнесом. А тот, который готовил, тоже ничего не знает, занимается бизнесом. И это вот целая толпа таких ублюдков, которые даже не могут систематизировать информацию, им это неинтересно. Нафиг это им нужно? Им это не интересно. Они бизнесом занимаются. Они своими делами занимаются. Они нас грабят. Зачем им знать сколько американских дипломатов? Вот МИД спросил, сколько у вас дипломатов? Ну, американцы должны со стула улететь сказать, вы что? Или что ли? там все? Вы там что, курите это вообще или нюхаете? Я то спросил, сколько у вас шпионов? Ну да. нет, нет. Вот они прекрасно знают, сколько у них оппозиционеров. Да, но не знают, сколько дипломатов. Это боссация. Вот Захаров возложил на США ответственность за сроки выдачи виз. Вот сейчас они будут вот это вот, все вокруг этого бегать. Знаешь почему? Потому что ну Путин так обосрался, что не отмоешь. а им нужно сейчас вот что-то вокруг этого возьму какую-то устроить. Да? Вот он как выйдет, что-нибудь как скажет, что как в лужу пернет, вообще жуть какая-то. Че у него там в башке-то уже, наверное, там мозгов не осталось. Вот соратник нам пишет, Даниил, в чате 10 августа у меня апелляция по делу 26 марта, где я участвовал в якобы в несанкционированном митинге. Даже идти не буду. Судям никакого доверия нет. В первом суде наплевали на видео доказательства. Конечно, сто процентов. И Чешерский код спрашивает Вячеслав, прокомментируйте, пожалуйста, решение суда, когда Гальперину скостили одни сутки домашнего ареста. Как дальше быть? Что значит скастили? Домашний арест. Домашний арест это же это мер пресечения, это не мер наказания. Никто ничего там не скащивает. Это. Да, ну как бы мы можем радоваться, что его не. Ну знаете, и, что, что не посадили, и... да, что не посадили, реально. А Рекс Тиллерсон назвал отношения с Россией напряженными. Да, еще он при этом сказал, что отношения могут ухудшиться. Он значительная напряженность. То есть если дословно перевести, то это будет значительная напряженность. И при этом сказал, что может стать, это может стать хуже, да. То есть сразу же вспоминается тот еврейский анекдот, помнишь, когда один еврей другого встречает и говорит, ну как жизнь, Авраам? Он говорит, ты встречал меня в прошлом году в это же время, он говорит да, и задал тот же вопрос, он говорит да. И что я тебе сказал? Ты сказал, что жизнь говно. ха Исаак, вот то говно в сравнении с этим, марципанчик, вот так, так и здесь, понимаешь? То есть, судя из этой истории про Тиллерсона, можно понять, что дальше будет только хуже. И вот встретиться с Лавровым в конце недели в Маниле Тиллерсона, я думаю, мы тогда узнаем, что все стало еще хуже. И Лавров тоже. Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Да, причем он сам вот говорят, что э, заявил, что ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет э, для США, в общем, заключение хороших сделок ради народа Америки и так далее, изближает Китай, Россию и Северную Корею. Ну, я не думаю, что это так. Конечно, ему хотелось бы маневр иметь определенный, Трампу, но он уже и так, честно говоря, наманеврировал на встрече с Путиным. Ничего хорошего для мира от этого не было. То есть он себя как во внешней политике не проявил, мягко говоря, пока. Я думаю, ему сказали об этом все. А если не сказали, то еще скажут. Вот тут подсказывают в чате, что число пострадавших при взрыве в Абхазе уже до 50 тысяч человек Ну что ж, это вот то, что я говорил. Это когда взрыв, что там Говорят, вот там пострадало трое. Какие нахер трое? Потому что когда пришла э, волна в, в, этом, в Таиланде, первое заявление было о том, что пострадавшие там что-то одиннадцать или человек. Ну, там когда смыло, тысячами смыло, просто там, даже сейчас неизвестно, сколько тысяч или там десятков тысяч. Ну, рассказывали. Где Мальцев скрывается, я не пойму. Шалаши. Вот такая противоречивая информация, надо проверить, но она, конечно, парадоксальная. Здравствуйте. Пишет Артур МВД России в семнадцатом году выдает гражданам России поддельные паспорта со штампами, ликвидированные полтора года назад в Федеральной миграционной службы. И в графе, кем выдан... Пишут, что отделом ФМС, как раз той самой службы, как быть. Прикольно. Это с какого года? В этом году. А, -а, -а. а служба была ликвидирована полтора года назад. Ну, бланки все реквизиты, печати, все осталось, поэтому и, и продолжают. Никак не быть. И, в общем-то, он, он, конечно же, не поддельный, если сами они не объявят, что он поддельный как было с теми паспортами, которые в 90 году дали, а теперь говорят они, ну, там, в 94-м, там, 5 я не знаю, что вот от сих до сих это нужно тут получать гражданство. То есть, тех граждан России, которые никуда никогда не выезжали, получили паспорта, теперь гражданство должны получать. Ну, это путинская дебильная система, поэтому я не знаю, как тут будет. Но... Власть сменится, и я думаю, что можно положить на эти документы. Мальцев, у нас 10 августа будет суд. Напишите подробнее. Пенс обвинил Россию в попытке дестабилизации ситуации на Балканах. Он заявил, что Россия пытается, пыталась дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории. И вот он с таким заявлением выступил на заседании Адриатической Хартии. И я так понимаю, что вот тут Риа Новости пишут, что заявление вице-премьера США, почему вице-премьер, какой-то странная такая должность у него появилась, был встречен аплодисментами. Я так понимаю, что на самом деле так оно и было. На самом деле попытка организовать там перевороты какие-то в Черногории была, и сейчас это зафиксировано. По крайней мере, я думаю, что хотелось бы больше получить на эту тему информации. Если кто-то располагает такой информацией, я думаю, что нужно ее как-то обнародовать. Потому что ну, как-то это все в темную прошло. А интересно, что было-то вообще, как, как происходили события. Я думаю, что представители спецслужб могли бы эту информацию выкинуть в открытый доступ, могли бы как-то пере, передать эту информацию э, средствам массовой информации, журналистам и так далее. Это будет очень интересно. Может быть, западным журналистам. Да. Поэтому я, в общем-то, призываю обнародовать эту информацию тем, у кого она есть. Вот тут по поводу списков иллюстрационных предлагают посмотреть некий ресурс, называется Крумпедия. Там иллюстрационный список по всем регионам РФ. Ну, мы сами не видели, но смотрите, кто. Интересуется, потому что список такие был, наверное, очень актуальный в какой-то момент. Ну, пишет тут Валерон 161. Путин нормальный человек, хоть страну поднял после Ельцина. Куда он ее поднял, я не знаю, эту страну. На уши. Поднял на уши. Страну после Ельцина поднял. Это, это, это Путин цены на нефть поднимал. А? Вот хороший по этому поводу... Очень хороший демотиватор. Так. Так, так, так. Блин. Да, что-то здесь нет. Хотел я показать. Там в нем, в этом демотиваторе приводится пример, сколько получено денег за, только за продажу нефти. Только одной нефти. И что за это... за Половину этих денег, полученных от продажи нефти, можно было бы заново построить все России. То есть вот все, что построено, все, все, что есть у нас, это стоит столько. Ровно половина от того, сколько Путин продал только нефти, там не говоря газа, там всего остального прочего. И вот вот это вот достойно очень. Вот Путин как поднял Россию это знаете, что такое? Это Оренбургское высшее вонлетное училище, в котором учился Юрий Алексеевич Гагарин. Вот так это выглядит. Это вот так. Понятно? Так что не надо нам рассказывать про все это. Мы, слава богу, не вчера родились. Так что, да. И вот истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой. Удивительно, летели три российские самолета, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26. Я все понимаю, а что делали МиГи-31, охраняя Ан-26. Что везли на этом ан шестом, что их надо было, его надо было охранять МиГами-31 над Балтикой. Кто угрожает самолету или что угрожает грузовику Ан-26 над Балтикой. В чем не самому лучшему, старенькому таком. Я представляю, как тридцать первым мигом было трудно охранять А-26, который летит со скоростью 450 километров в час. То есть это они уже в посадочном режиме стоят, находились <laughs> рядом с ним. Напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на канал крупными латинскими буквами Арт подготовка. Это официальный канал, здесь вы можете задать вопросы и в чате, и в донатах, и непосредственно поднять рейтинг канал в эфире. Да, и у нас не работают сейчас рифкоины, я сегодня уже говорил, что нам эту систему платежную закрыли для нас, я так понимаю, что туда дали этим платежникам денег, Вова скинул, чтобы они нас выдавили. Ну, так уже один раз было, мы знаем, что так происходит, поэтому пока мы не открыли новую систему, просим значит, использовать донаты, а мы будем заносить на ревкоины, в общем ни одна копеечка не пропадет, так что давайте... Пока переждем вот этот момент, да, пока мы сможем сейчас новую систему создать, а может быть и не одну, потому что я думаю, что будет э, еще будут наезды. Мальчик, какая у тебя политическая идеология? Ну, народовластие, прежде всего. Главной политической идеологии современного мира народовластие, прямой народовластие. И я вообще удивлен, что меня про это спрашивают об этом. Я об этом каждый раз говорю. В США заявили о нежелании раздавать Северной Кореи. О, как, представляешь? То есть об этом заявил Тиллерсон. Открыто, что но придется, да. Но, ну, в общем-то, он, говор... он говорит следующее. Мы не хотим смены режима, мы не хотим краха режима, мы не хотим ускоренного воссоединения корейского полуострова и мы не ищем повода отправить войска на север от 38-й параллели. Странные заявления, Я обычно такие заявления делают перед тем, как напасть. Ну, да, так всегда было. Так было всегда и будет, да. Прежде чем напасть, нужно, нужно сказать, как в Южном парке. Помнишь там, что зверей можно стрелять только тех, которые хотят на тебя напасть. Поэтому там какая-нибудь индюшка, она хочет на меня напасть. Так, так и здесь. В общем-то, это такое же, такое же заявление. И, то есть, чем более миролюбивый в такой момент делается заявление, тем страшнее оно звучит, потому что мы все помним другие моменты. Мы помним э, Вьетнам, мы помним Корейскую войну, мы ну, помним по учебникам, положим, да, и мы помним э, начало Второй мировой войны, тоже делались миролюбивые заявления всеми, особенно Гитлером, который никак не хотел, чтобы Польша на него нападала, но она такая в кавычках напала да, и никого внимал, не мало не смутила да, что для того чтобы я имею в виду Германия что для того чтобы захватить Польшу пришлось перерезать своих же немцев то есть совершить провокацию чистейшее злодеяние поэтому это, это всегда было и будет поэтому что может произойти сейчас я не знаю но ситуация накаляется и если вдруг северные корейцы в кавычках кого-то там забомбят, хотя они могут и так забомбить, в общем-то, и провоцировать не надо. Посмотрим. Ну, вообще интересно развитие событий. Тут Человек просит напомнить про то, что мы говорим о создании партии свободных людей. Ну, да, ну сейчас мы этим занимаемся. Тут, я говорю, на, на, нас пытаются все, все обрушить наши связанные с интернетом вещи. То есть они еще как-то до канала не добрались, да, вот все остальные системы рушат, и сайт постоянной атаке подвергается и рушится. И, в общем-то, я чувствую, там очень много народу сидит, работает против нас. СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных трансаэросамолетов. Да, Боинги 747-е, два были заказаны для Трансайра, но заказ не пошел, предоплату, я так понимаю, сделали, Трансайера разорилась. Боинги уйдут с молотка и хочет администрация Трампа получить. Трамп же отказался от нового самолета, борт номер один должны были делать, он сразу свернул, сказал не надо. А тут вот в мае было известие о том, что во время починки одного из Боингов 747, на котором как раз он летает, была допущена халатность, и она обошлась уже 4 миллиона долларов. Это халатность, то есть там что-то с воздухом не так, и с тем подача кислорода переделывалась полностью, все это стоило 4 миллиона, поэтому я отпускаю, что эти самолеты, конечно, попадут туда, но они не станут бортом номер один, и как, как многие утверждают, сейчас пишут, это вот хотят таким образом борт номер один. Борт номер один строится отдельно. Это же информационный центр, центр передачи информации, это летающий штаб. То есть там совсем другие условия и другие требования. Поэтому... Это же не просто платформа, там Boeing 747, как платформу построили, его можно шпиговать чем угодно. Неправда, то есть уже изначально строится вот эта платформа, вот то, чтобы быть бортом номер один. Молдавия объявила рагодина персоной Нонграта. Да, видишь, и вот теперь Россия ответит Молдавию. Ну, Рогозин уже ответил, он кричал там, в общем, всякие слова его, теперь... Персоны нон-грата. Ну, прикольно. Вообще, выслуживался все-таки. Представляешь, где-то теперь персона нон-грата. Так внимание обращали, а сейчас хоть где-то. А Россия ответит на решение Молдавии про Агонию. Да. И вот пишут, что Киев готов сдать Саакашвили Грузии при очередном запросе об экстрадиции. Это в Генеральной прокуратуре какой-то источник сказал, и все СМИ украинские написали, я что-то в это не верю. У Порошенко будут страшные проблемы, если Саакашвили передадут Грузии. Я думаю, что очень серьезно. Посмотрим, может быть он рисковый парень, так рискнет здоровьем. Это в общем бывает сейчас. А вот Савченко рассказала в интервью изданию «Главком» о, сво о своем опыте работы в службе секса по телефону. Это везде распространили. так Это это была главная новость, такая, которую на Украине двигали. А я думаю, что ну, был ей 21 год. Работала она за зарплату 100 долларов секс по телефону и... Я думаю, что гораздо более неприлично то, что делают Соловьевы, Киселевы, это секс по телевизору. Причем вот, да? в возвращенной форме, поэтому и они делают это за гораздо большие деньги. Поэтому Чё тут? Я вот лично в этом не увидел. Нет, конечно, это, как бы сказать, все, что с клубничкой связано, да, оно как-то людей заинтересует, заинтересовывает такие хитрые ухмылки сразу у людей. Там, а мы там знаем и так далее. На самом деле ничего особенного. А я, думаю, не... я думаю, что, извини, что Савченко подсказали вот это сказать. Это чуть-чуть ну, да, ее разбавит. Она очень жесткая. Понимаешь? Это так ее немножко делает более мягко. Я вот не увидел ничего плохого. А вот экспорт цела Украины упал аж на 98%. Да, это там. И, и сейчас там вот эти вещи распространили по российским СМИ. Там все е-е, там о, как классно там. Все. И я не знаю, кому от этого лучше. Представляешь? То есть там какой-то Калининградец возит польское сало и ловит. Представляешь, то есть какие, какие здесь условия в России э, с э, той мясной промышленностью, которую там, Саша Вор и Медведев наладили, что нужно возить сюда сало. Сало нет своего в России, вообще а ничего нет. Ну что проще сало-то, да? Представляешь, какое количество Россия России сала, если на 98 упал на Украине а, продажа. Есть, это значит, своего вообще ничего нет. Ну, просто нет ничего. Ну вот, я могу посоветовать украинцам, да, мне тут вот пишет, в Германии изобрели напитки из мяса, ну вообще их давно еще изобрели, я, я читал, помню. А, про всякие шумерские таблички. Так вот, на одной табличке было написано, как варить мясо. да, И то есть, бульон – это, в общем-то, как раз напиток из мяса. А вот интересно, если в Германии изобрели напиток из мяса, и это пользуется популярностью, то украинцы могут изобрести напиток из сала. Ну, если 98% девать некуда, то можно делать из сала напитки. Ну, или что-нибудь. Мальцев Поп Гапон. О как. Поп Гапон. Что хотел? Хотел, чтобы народ пошел и попросил царя, батюшку. А я хочу, чтобы народ вот этому в кавычках царю батюшке дал такую пенделя. А вот такой гапон. вопрос. Сам ты Гапон. Уважаемый, уважаемый Мальцев, как вы представляете власть народа, это как все пассажиры на перебой управляют самолетом? Государство, в его понимании, местное самоправление это самолет, что у него уникальное вообще представление, о а государственном управлении уникальнейшее. Это не самолет, не корабль, и все эти, так скажем, эпитеты, да, и сравнения, они только для одного предназначены для того, чтобы объяснить человеку, что он с этим не справится. Что есть всегда лучшие люди, которые, как на Майдане, да, люди взяли власть, а потом к ним пришли лучшие люди и сказали, ребята, да раз вы умеете управлять, вот мы, блин, вот такие управленцы, сейчас мы тут науправляем, поделим ваши бабки и все будет классно. Так вот не надо таким людям верить. Абсолютно. А управление сейчас элементарно производится, да? мы говорили об этом миллиард раз, повторяю, миллиард первый раз. Во-первых, все, кто на конкретной государственной муниципальные муниципальной должности избирается, выбирается только на один срок. Только на один срок. Все, больше никогда он не будет занимать ни государственные, ни муниципальной должности. Все, кто избрался на эти должности работает, работает открыто, имеет камеру. Видеокамер там где он работает, микрофон, все происходит только открыто. Все государственные учреждения у нас онлайн транслируется все, включая туалеты, только там видеокамеры мы не вешаем, а вешаем микрофоны, чтобы там болтать не могли. Да, абсолютно серьезно. Чиновник не имеет права по телефону связываться, кроме как по работе. На работе у него рабочий телефон. Дома, у него домашний, по работе ни о чем не говорит, иначе будет он отлучен сразу же. Сразу же и с гвоздями по жизни. не Отдыхаешь, отдыхай. Надо тебе поговорить, вот приезжай на работу, работай, разговаривай о работе. Все, никаких поблажек, никаких гостайн, все это херня полная. Все, полная открытость. Полную, вся работа в облаке производится. Каждый может зайти и посмотреть, что там, какие документы готовятся. Все документы открыты и только так мы сможем работать. Голосования депутата абсолютно не нужны. На дальнем этапе, но ну, это конечно отдаленный этап, каждый гражданин России может проголосовать за любой законопроект. Если не будет вонючих депутатов, то эти законопроекты в максимум будет 6 в год. Это максимум. Скорее, их будет гораздо меньше. И спросить каждого из нас, как ты относишься к тому, чтобы с тебя брали вот такие налоги, или как ты относишься к тому, чтобы там, я не знаю, вот за последнее время что-нибудь там начудили. Ну, все скажут, пошли вы нахер. Сразу же такой власти не будет. То есть, власть должна работать на народ. Это популизм. Очень хорошо. А почему такая форма не может существовать? Денег не хватит оплачивать. Да все хватит. Все хватит, если не будет такого огромного государственного аппарата. И если не будут воровать, хватит. Еще даже девать некуда будет, поверьте. Так что вот такие дела. Корабли, самолеты. Все, такая херня. Не надо вот так передергивать. Больше требует от ФРГ военные репарации за ущерб в годы Второй мировой. Ну вообще, конечно, потребовать можно с кого угодно и чего угодно, тем более ФРГ привыкла, у них денег дофига, поэтому с них всегда что-то требуют, требуют, Ну и все требуют и короче всего проще, конечно, вторую мировую начудили, значит нужно как-то расплачиваться. И вот тут посмотрим, как это будет развиваться, будут события. Ну, ты же понимаешь, почему? Польша вдруг потребовала репарации. Потому что Германия была одной из тех, кто требовал от польского правительства соблюдений законов Евросоюза и непринятия тех последних законов, которые в Польше двигаются, которые большую часть Евросоюза считает недемократичными. И тут сразу такой вот выход в ответ такой. А вы вот... Нас там расстреливали в Варшавском гетто, мы тут вам за ущерб сейчас <реподадим> преподадим урок. Мы посмотрим, чем это закончится, но ситуация обостряется, конечно, в Евросоюзе, это совершенно очевидно. Если какие-то вещи в Греции, там, в других регионах удалось погасить, опять за, все, за счет всех тех же денег ФРГ, да, то удастся ли с Польшей, не знаю. Но <coughs> Польша в любом случае из Евросоюза не выйдет. Это однозначно. Какие-то ужасы происходят. Типа, в опять пишут. Э, Несло да, ну... да, да, да. Но ну, это, это каждый раз мы будем... <laughs> У нас есть регион, где вообще не, не, не иногда только несет свежим воздухом. А так все, все остальное время это говно. Да, у нас, я помню, был в Энгельсе э, клеевой завод, так там пахло так, что в троллейбусе едешь и, и нос затыкаешь в шапку, зимой шапку снимаешь и дышишь, пока проедешь. А там люди всю жизнь жили, вот прям напротив домики были. Я представляю, как они сейчас счастливы, что там э, таким ужасом не воняет. Вот, <клес> Гавайи приняли закон против смартфонных зомби. Теперь нельзя идти, там что-то разговаривать, смотреть, там сразу же оштрафуют. Представляешь, то есть нормально, то есть но обычно уже э, эти ролики стали настолько популярными, да. когда люди падают в кондиционные люки и попадают в очень опасные ситуации. Да. И вот э, пассажирская капсула Гиперлуп разогналась. До 308 километров в час. То есть, вот, Илон Маск новую транспортную систему делает. И вот, видишь, уже есть а, победы. А вот Якунин, который старую транспортную систему делал, говорят, сейчас об этом все пишут. Нанял аж три фирмы для сокрытия активов и улучшения своего имени. Вот, ты Якунин, я обращаюсь. Ну, я знаю, что те, кто рядом с ним, они меня смотрят, слушают, вы ему посоветуете для того, чтобы улучшить имидж. Единственное, чем он может сделать, больше ничего он не сделать там что то вот этот грязь, это навсегда. Он может поддержать революцию в России, заявить о необходимости свержения Путина любым путем незамедлительно. Он, конечно, этого не сделает, но посоветовать-то надо, а вдруг, да, потому что на самом деле его все это очень сильно тяготит, судя по всему. То есть он помогал финансово определенным, когда железнодорожником, это был в кавычках, когда тут деньги тянул, определенным людям, которые были против путинского режима. При этом, когда железные железной дороги он ушел, или его ушли, он не стал сенатором ему предлагали быть сенатором, он с этого дела соскочил, отказался. Почему? Ну, потому что он не хотел, он хотел жить в Англии и никак не быть связанным с этим режимом. Но ну, не получится, он пуповины связан, он может, даже если он все бабки отдаст, он все равно не сможет очиститься. Потому что это наворованные деньги, и это для любого совершенно понятно. И сколько бы фирм он там не налил, чтобы его очистить, они ну, как, как это все равно, что черную-черную кота, или кого-то черную собаку мыть, да, отмывать до бела, да, но никогда ты черную собаку не отмоешь до бела. Поэтому желательно вот ему передать, что есть выход. Можем мы ему подсказать 3-4 таких варианта, как он может так скажем, ну, изменить свой имидж, но это нужно будет очень сильно разругаться с Путиным, на это наверняка он не пойдет, но по крайней мере душа его успокоится, так я скажу, так, так потому что я чувствую, что он сильно переживает, он реально переживать. Тем более, он, ну, когда денег дофига уже, а, а еще? О чем еще заботиться? Об а Имидже, да. Об а а Имидже, да. Нет, вот говорят, береги честь с молоду. Тут никак не проскочишь. А вот. Филиппин Филиппин, да, да. Родриго дутерте в среду обозвал лидер КНДР Ким Чен Ына Дураком. Он сказал, это пухленькое лицо, которое кажется добрым. этот Цукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить эту ядерную войну. Вот. Ну, Дутерт сам недалеко, конечно, ушел от Кипченына, но тем не менее даже он понимает опасность вот таких кренделей, как толстенький. В женщина изменила внешность, чтобы не платить кредит, представляешь? То есть, она взяла 3,7 миллиона долларов кредит, вот такие дают в Китае. А потом сделал пластическую операцию и слиняла. И когда ее задержали, оказалось, что она ей 59 лет, но выглядит она гораздо моложе. Я сразу вспомнил фильм «После прочтения сжечь», смотрел. Всем рекомендую посмотреть фильм после прочтения сжечь. Там гениальные актеры играют, братья Коины его сняли, да, там Брэд Пит, Клуни играет, Малкович играет. В общем, там звездный состав такой. И там как раз вся байда произошла из-за того, что там всех, ну. В общем, это о спецслужбах. Посмотрите, не пожалеете. То есть, вот наш человек не отдыхает в сравнении с этим. Я не буду рассказывать сюжеты, но все произошло из-за того, что одной женщине не хватало денег на пластическую, на косметическую операцию в результате. Такое закрутилось, что мама не горюй. Вот, поэтому, может быть, она тоже взяла эти деньги для того, чтобы провести ну, вот эту как раз операцию чтобы стать красивее вот китайский бизнесмен разбогател на 9 миллиардов за несколько дней и, и так об этом пишут он что сделал он молодец он заявил о том что прибыль увеличилась три раза по итогам года а увеличилось, не увеличилось, никто не знает, но факт, что акции подросли, то есть таким образом можно зарабатывать огромные деньги, и все было бы ничего, да, но у нас опять неправильно пишут имя этого бизнесмена, как и любое другое китайское имя как, например, имя мудреца Хуйши и других там, то есть пишут Хуей кань ваня». кань ваня. На самом деле нет имя Хуей, есть имя Хуй. Вот. вот еще один хуй заработал 9 миллиардов. И, в общем-то, я думаю, что молодец. Молодец. Вот очень много у людей вопросов по поводу образа будущего. Это хорошо, позитивно, что люди видят сказать, то, что революция ⁇ это неизбежность. И уже хотят узнать, как все будет строиться дальше. Продолжают вопрос по поводу народовласти. Вячеслав, как быть с специальными вопросами, которыми должны заниматься специалисты? Тоже на всеобщенародное голосование. Большинство не имеет специальных знаний, чего они наголосуют. В а какие специалисты? Какие должны быть специалисты, которые инженеров выбирать? Не надо инженеров выбирать. О чем, какие? Вопросы. Ну, может быть, он. Могу... он не, пусть он мне скажет конкретно, я ему конкретно отвечу. Я что-то особо в государственных э, организациях, так скажем, и в государственной системе никаких особых специалистов я там ни разу не видел. Я имею в виду на руководящих должностях. Там менеджеры сейчас сидят, те, которые умеют красть деньги. Большевики пользовались услугами комиссаров. Да. И вообще я могу сказать, что это рассказ про каких-то специалистов на каких-то руководящих постах, я говорю, это вот то же самое, что про государство самолет, государство пароход, это наебка. Понимаете? Не верьте в это. Так, сейчас я... Подожди, давай, наверное, сегодня надо сейчас тогда уже время, да, нам донат прочитать. И, так, сейчас я посмотрю, еще какие фотографии не показал. Так. А, вот вчерашнюю фотографию я все-таки показал. Вот это вот взрыв в Венесуэле. Взорвали вот этих мотоциклистов, это спецназ. Такая вообще невероятная фотка. И граждане при этом, еще огонь не пропало, а люди уже аплодировали. Свистели, аплодировали. То есть, вот так они не любят представителей власти в Венесуэле. Но я не знаю, будут ли у нас аплодировать. Так, сейчас. Давай. Ломоносов пишет. 780 дней присоединились всей душой. Спасибо. Здоровья вам. Валерий СПБ. Без подписи, спасибо. спасибо. Владимир Пилигрим, на создание партии нам не Рифкоина нужны, а партия свободных людей. Да, ну все, да все равно как-то лучше оставить координат, чтобы мы на Рифкоина зачислили. Спасибо. Владимир, на автозак для Путина с педальным приводом и своим ходом в Магадан. Хорошо, спасибо. Дима на общее дело присылает помощи. Спасибо, спасибо, Дима. Площадь восстания, город СПБ. Вопросов нет, на общее дело. Спасибо. Виталий тоже из Петербурга. на Наривкоины, Наривкоины, пожалуйста. Да. Валера Вербилки, без подписи. Спасибо, Валера. Спасибо. Наталья вчера отправила на донат полторы тысячи. на Наривкоины получили? Наверное, посмотрим. Спасибо, Дмитрий. Слава, а от правды, которую вы говорите, о происходящем хочется забухать. Да нет, наоборот, многие... Говорят, что э, наоборот прекратили бухать, и, и, и мне рассказывают, извиняюсь, я прям люди, которые там собирались по несколько раз в неделю и тупо бухали, и, и что-то смотрели, кого-то этого, э, Мобс, что ли, который, и он проводил какой-то стрим, э, там, ну, очередной такой, как он э, любит делать. И там что-то обсирал меня. И так они заинтересовались, что стали смотреть. И все время очень довольны благодаря этому мопсу, что он показал Мальцеву. И причем они теперь не бухают, потому что они слышали, что мы тут как-то критиковали тех, кто бухает. И Кости еще кричал, там, что нельзя бухать, они собираются чай пьют. Так что привет вам. Там Александр. Несколько человек. Одного я даже, двоих помню, Валерий и Александр тоже, да. Спрашивает. Вояж на миллион. Куда и за сколько уехала отдыхать семья Алексея Навального? Прокомментируйте. Вопрос 2. По вашим высказываниям, вы за развал страны 90-е многие получили свободу? Я не за развал страны, безусловно. Страна, если эта страна нормальная, она не может развалиться, поскольку есть очень четкие связи. Мы нужно определиться в понятии страна и государство. Да? То есть вот государство в тех границах, в которых сейчас РФ существует сложно будет сохранить и я думаю, что я думаю, что страна останется в тех же самых границах, но это не принципиально, поскольку я, например, Россию как страну, да, вижу больше, чем вот в границах современной эрефии да, и они абсолютно другие но это не значит, что их надо устанавливать эти границы, потому что времена государств и жестких границ они прошли. Сейчас над границу убирать здесь, в башке. Поэтому сложный вопрос. Будем работать все вместе. Ленин на пивко, на, пивко, на дискотеке. Спасибо. Скомаров, слава. Почему Чечня не взрывается из-за казней невинных? Где кровавая месть? Кров... Они же не Кровная. Они же не терпилы вроде русских. Да, но там сейчас очень жесткий режим, очень жесткий. То есть, те люди, которые пытаются как-то хоть чихнуть против действующего режима, их вот таким образом уничтожать. Вы что думаете, это уничтожили каких-то других, что? Случайных? Нет. Это как раз тех, которые как-то не понравились режиму. Многие уехали за Бугор. С ними мы поддерживаем связь со многими. И масса людей недовольных просто... По рукам и ногам Чечня связано, Кадыровской братье связано вот этой огромной. Причем многие из его же приближенных этим недовольны, мы это знаем, и связаны российскими войсками, которые там находятся, там этой Еросгвардии, кого там только нет, для того, чтобы Кадыров мог осуществлять то, чем, чем занимается. И это страшно. Потому что это кровь у нас на руках. Вы же понимаете. Мы это допускаем. Павел Зеленограда без подписи присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Антон Наумов. Вячеслав, вам нравится Набоков? И какую литературу из, из политики и философии рекомендуете? порекомендуете. Ну, Набоков мне не очень нравится. Я вот подвергнусь, наверное, критике, но ну, Набоков не очень нравится, если честно. Да? Вот. И а, какую из политики, философии, даже не знаю, так на, на вскидку, я в процессе. Слушайте программу, я в процессе что-то рассказываю про какие-то книги, про какие-то политические учения. В общем-то, ну, литературу из политики, ну, классическую литературу, политическую, нужно знать, конечно же. Маркса надо знать, безусловно. Безусловно, хотя бы ну, там манифест коммунистической партии прочитать. Ленина надо знать о революции, там, государство революции и так далее. То есть, многие такие вещи... Если э, интересует революция, то бланки надо почитать обязательно. то есть И вообще, как революция, как действие, как э, почитать руководство, действие, бланки, в руководство к действию, ре, бланки, руководство к революции. Философия, ну, тут тоже на любителя. В общем-то, нужно, наверное, античную философию почитать. Это интересно, очень интересно. Есть книги э, по философии, наверное, которые могут конкурировать с художественной литературой. Настолько они интересны даже для неискушенного читателя, но ну, сократические сочинения ксенофонта, например, а Сократин пишет. Да? Вот. Есть масса произведений очень интересных и, и, и Платона и Аристотеля, которые прям на раз читаются, даже неподготовленный человек может прочитать Дягин, Лаерский я не знаю там много в общем-то произведений которые ну, там, в античность и что еще посоветовать я не знаю Современную философию я как-то и не рассматриваю как философию. Хотя сейчас должен кто-то родиться, новый, кто будет, так сказать, глашатым философией информационного мира. Я не знаю, пока его не вижу, может быть, просто я не знаю. Но те люди, которые сделали фильм «Матрицу», там, или написали это произведение, конечно... Очень серьезно. Да. Очень серьезно. Ребят. Ну, может быть, для Честой и Пелевино тоже отнесут классикам? Ну, не знаю, может быть, конечно. Славу получили до нас за вас. Тарас Войноч, спрашивает. Не перечислять, может они не доходят? Да нет, я уверен. Видите, у нас с рифкоинами, я говорю, проблемы сейчас. Так что вы не, не паникуйте, все сделаем, все зачислим. Александр 111. По усмотрению, вместе победим. Спасибо. Виктор, нет смысла копить на зубы, если... ты если... даешь последний с солью. Это хорошо с солью, а то без соли. Привет из Сызрани. Давыдов привет. Павел. Лесник. Да, это про бизнес в лесной отрасли. Я уже там отвечал на, это, на этот вопрос. Светлеющий Вячеслав. Да. Слава, привет. Хотел спросить, в моих э, а моих рифкоинов хватит? крышу перекрыть, забор починить, а то зарплата на это не хватает. Спасибо, вместе мы победим. Я Пути думаю, что ревкоин не на крышу, не на забор, потому что я думаю, что достаточно будет там в тех местах, где Вячеслав живет, <соценно> и заборов, и крыш, которые, которые будут конфискованы. Поэтому на это тратится. Это постоянный доход, я думаю, это будет доля в национальных богатствах, это реальное распределение. Кирилла Зеленограда, всех десантников с праздником. Поздравляю. Присоединяюсь, спасибо. Всех десантников с праздником. Алексей Мривкоины. Спасибо. Олег. Говорите, много сторонников на Украине, а чего ж на сайте Порошенко лишь 1-12 за вас. Вписались про эту петицию, писал давно на личную почту. Помощники проигнорировали видео. На, ну, я и сам личный пишу читаю. А мы не просили сторонников, чтобы они на сайте Порошенко что-то там делали. Если бы организовали, я думаю, что там... Хотите, давайте попробуйте, организуйте на сайте Порошенко петицию. И мы сейчас соберем. Но ну, я думаю, что 1020 соберем подписи. Легко. Евгений, Вреф, общак. Спасибо. Помощь. Любовь, Вячеслав, что скажете о Гарвардском проекте? Какой Гарвардский проект? Я поинтересуюсь, посмотрю, о чем речь, чтобы не ошибиться. А то иногда начинаешь говорить об одном, а это совсем другое. Бор, Вовины и Кайлу с занозами. <связывая> Спасибо. Артем Кагроманян. Привет из Кисловодска. И надеюсь, что у вас все получится. Спасибо. По усмотрению. Дронов из Зеленограда. Здравствуйте, здравствует революция. Сузанна, 201. Спасибо. Алексей Спасибо. из Вышнего Влачка. Корреспондент УНТВ на новую челюсть на следующий день. ВДВ. Спасибо. Веременко, Дмитрий. Веременко, извините, Дмитрий Верим... Викторович. Да. Вячеслав, здравствуйте, давайте все вместе передадим привет нашему любимому Белковскому да, ставцу, и пусть, да. И пусть уже реализует свое обещание дать нам в артподготовку Невзорова Гостей можно приглашать и по скайпу Да, хорошо, давайте свяжемся и поговорим, спасибо Погорел Виктор. Вячеслав, скажите, пожалуйста, через какое время после революции люди будут получать нормальную пенсию, я думаю, сразу Какая примерно будет сумма, мы говорили, что эта сумма будет около 1000 долларов, там, или 1000 евро, ну в этих порядках, ибо нам только таким образом можно будет раздать деньги населению, то есть через а, потребителя бюджета, увеличив им ну, соответствующим образом зарплату, там пенсии и пособия и так далее, мы дадим а, движение всем остальным, потому что они деньги по карманам не будут прятаться, они будут их расходовать. Светлана из Екатеринбурга. Здравствуйте, Вячеслав. Смотрю вас еще с Юстрима. При первом переводе на рифкоины произошел сбой. Прошу помощи в этой проблеме. С уважением. Надо обязательно разобраться со всеми, вот, потому что при переходе сейчас на другую систему, чтобы никаких не было проблем. Марк Твен, Марко на Марке. Еще раз напоминаю, создание реестра ГБУ, куда можно вкладывать фотки и дополнение персональной а... абсолютно анонимно первая волна имеет право знать этих героев в лицо это правильно очень Мы занимаемся этим вопросом и говорят что уже есть сайты вы тогда пропагандируете, а потом надо как-то будет свести все в одно место Вий. намел для паночки <связь> прошу озвучить для соратников еще раз, больше трех не собираться, все еще в силе Устроим шарады для гбухи. Главная задача больше ада. Тогда вата быстрее затлеет. Михаил, верю в страну. Так жить нельзя человек второй волны. Спасибо. Станислав, Станислав. Вячеслав, э, Вячеслав Мальцев и его команде в поддержку борьбы за правое дело. Вы наше, знамя революции. Пенсионеры из Волгограда. Спасибо. Так. Владимир присылайте да, Ну все, спасибо этому. И я думаю, что надо ответить на вопросы в чате. Там у нас время уже подходит. Зашел чисто поставить дизлайк. Молодец, это очень правильно. Зови товарищей, пусть больше дизлайков ставят. Потому что лайки-то у нас удаляет YouTube, а дизлайки нет, не удаляет. Поэтому ставь, зови товарищей, ставить. Так, вот тут вот, Каких только нет Слава, современный Философ Дубин, Дугин Ну, что-то Дугин Слаб с точки зрения Философии, на мой взгляд Так Значит, спрашивают Про арифкоины Я говорю, что Система сейчас Заблокирована мы пытаемся создать новую систему, и пока можно все деньги, которые слали на рифкоины, присылать на донаты, мы их будем зачислять. У нас там наша компьютерная система локальная работает, то есть это не значит, что это платежную систему порушили, а наша система никуда не делается, у нас все сведения, все осталось, все работает. Слава, как погода в шалаше? Нормально, хорошо. Так, Как к Махно относитесь, спрашиваю? Ну, очень неплохо отношусь к Махно. Конечно, человек, который опередил свое время, намного опередил свое время. Человек отважный, человек принципиальный. Это человек будущего. Жизнь, конечно, у него сложилась, может быть... Она яркая была, не очень длинная, да, яркая. И, наверное... Смогла бы сложиться гораздо лучше Если бы он жил в наше время А может быть и нет, не знаю Ну, в общем-то Честно говоря, конечно, продукт Своего времени Махно. человек, который Хотя он его Вот парадокс, что те люди Которые опередили свое время Они являются продуктами Своего времени вот Как-то так вот Это диалектика, да вот. У нас тут еще есть присланное замечательное стихотворение угу. от Орлеанского Алексея. Прочитай, ну, как и раз будем на, заканчивать. Надень насущный. Крыса галтел их племя, ножи свои ряды. Претерпевает время новый набег Орды. Дьявольская аркада серых хвостатых свор, Выскочивших из зада, вновь страх и мор. Правит крысиный кодлый, маленький злобный бес, наглый, лукавый, подлый, ловко натронул в лес. Многие годы к ряду, беды плодит про хвост, дайте же крысе яду, чтобы откинул хвост. Срок подойдет, и трезво время предъявит счет, на удивление резво сгинет зловредный черт. Дни эти ждать устали, только они придут, жадные крыси стаи сами его сожрут. В давней своей манере жрать все подряд верные Крысы они не звери, просто лишь грызуны. То, что могли, сожрали, но не сносить голов. Всех до единой твари выловит крысолов. Круто. Такая тема Гамильского крысолова. Это очень здорово, да. Когда я помню, был сравнение такое, такое я аж поежился. Это... Серьезное сравнение. Знаете, что надо скинуть? Я у себя в Твиттере опубликую. Только нужно, чтобы внизу фамилия автора. Автор молодец. Автор, Мое лянь, почтение. Кейзи. Это очень крутое стихотворение. Оно пробирает прям. Современный философ Михаил Веллер. Да. да, я согласен. Михаил Веллер современный философ. И я прошу прощения... Тут вот нас критикуют, мы не повесили. сегодня фотографии, да, сегодня не повесили. Я не знаю, завтра повесим. Нет, наверное, завтра повесим. Потому что, ну, сейчас просто такой завал, что жестко. Да. Мальцев скоро заболеет и умрет. Максим Куликов это говорит. Не знаю насчет, кто заболеет и умрет, Максим Куликов. Я бы так вот не утверждал. Я ни во что не верю, но ничего не отрицаю, да? Если посмотреть на почте, предложение от соратников Израиля. Спасибо, посмотрим. Пишет: Мальцев живучий. Это да, бывает. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра, надеюсь. До свидания. До свидания.